Друзья, всем привет! Сегодня у нас видео из рубрики «Будни риэлторов», я с покупателями. И мы смотрим несколько квартир в бюджете до 6 миллионов с ремонтом, с привлечением ипотечных средств. Первая квартира будет 23 метра, она будет требовать ремонта, поэтому не закидывайте помидорами, ценник всего 4400. Вот таким образом люди улучшают хоть как-то вид из окон, когда, когда дома стоят впритык. Начинаем с района Донская, улица Тимирязева. 22 метра в этом доме, будем смотреть. Студия, 23 метра по цене семейки. Одно окно в дом, ой, более-менее там нормальный вид. Ну, сюда вложить тысяч, наверное. 400 нужно будет двухконтурный газовый котел. Ну, по крайней мере, это квартира, а не малосемейка. Следующая квартира с, с видом на море. Вот. Проходил... Полная стоимость в договоре. Есть балкончик, он застекленный, правда да, здесь пал. Да. Да, того, это мы, привезли, Общая площадь 27 квадратных да. метров. Двухконтурный газовый котел. Живность да, тут. Это это давайте еще покажу. Сами еще один код. Да. Оно здесь совмещенное с ванной, как многие они из вас едут. любят, а не с душевой кабиной. Ну, вот такая, 20, почти 8 метров, стоит 5 800. Давайте вот так еще покажу. Значит, повторюсь, почти 28 метров теплые полы по всей квартире. Здесь дворик закрытый, есть вот парковка, то есть шлагбаум. Вот. И подъезд хорошенький. Вот так выглядит сам дом. Смотрели мы квартиры в районе Танская. Сейчас едем на Соболевку. Следующую квартиру смотрим вот в этом доме. Вот такой подъезд. Это студия вот с таким же балконом, вот таким видом. Вот как соседи делают, видите, да? Вот. Она 22 метра, но у нее ценник большой санузел. У нее ценник всего 4 и вот смотрите, как можно сделать. Такая же студия, всего на один квадрат больше. В светлых тонах. То есть здесь получается 23 метра. Сверещен санузел. Теплые полы. Вот она такая студия. С таким же балконом. Стоимость 5 миллионов 200 тысяч. Вот такая студия. Следующая в этом доме за 4 500. Вот тут 20... 3 метра, но у нее и ценник 4500. Не пойму только для чего вот эта задумка. Я про подиум. У вас, наверное, тоже возникнет такой вопрос. Стиральная машинка тут. Делали ремонт по сдачу такой антивандальный. Цена 4500. На ну, мы смотрим следующую квартиру. Что тут? Ага. В данную квартиру не удалось попасть. 23 метра, стоимость 5 80. В квартире газовый котел. Это растет банан. Следующая квартира в этом доме. Праздник нам приходит Санта-Клаус с подарками. Сначала 30 метров покажу. Ну такая интересная плаевка, типа разлетайка. Это прихожая, прямо с санузел. Здесь можно сделать небольшую спальню, а можно сделать небольшую кухню. В общем, кому как удобно. Ну, или здесь спальню, или кухню. В общем, 30 метров оба окна в тихую сторону. Цена 5,950. А это 25 метров здесь прихожая. Ну, по крайней мере, смотрите, тут стяжка, штукатурка, разводка электрики. Все сделано, стены белые. Такая студия с двумя окнами, то есть можно зонировать спальное место от кухни. Повторюсь, 25 метров с балкончиком. У нее ценник 4. 950 основные работы по ремонту сделаны ну вот здесь из 33 метров выжили прям по полной планировке. интересная ремонт правда не доделан но как есть Основное это все сделано чуть-чуть еще уложиться и можно жить спальня изолированная вид на green palace изолированная спальня и совмещенная кухня он с гостиной, Но мне еще нравится тут вот такой балкон с видом на Green Palace. 33 метра, то ли 6700, то ли 6800 цена. В общем, друзья, есть запросы, соответственно, и есть предложения, поэтому вы тоже не стесняйтесь, звоните, пишите. Есть недорогие квартиры в Сочи, обязательно что-то вам подберем. С вас лайк, подписку, какой-нибудь комментарий.